Гагашенька. Доброго времени суток, мои дорогие друзья. Меня зовут Дэн, это канал Axelis Games. А мы продолжаем с вами играть и нихера не понимать в Бенди and the Ink Machine. Мне нужно найти три трубки. Три, блядские трубки. Простите меня, пожалуйста, я не знаю, где они, я не знаю, как их взять, но для того, чтобы мне их переработать, мне нужно, короче, бубочки использовать. Блядь, беги нахуй. Какая села, тебе пизда. Блядь, он бежит за мной. Ты да чё, ебанутый? Давай уходи, у тебя челюсть назад, на голове. Блядь, вы издеваетесь нахуй? Блядь, откуда мне их взять? Джент, вот дайте мне он ту палку. Неужели я что-то упускаю здесь? Джент. Вот хер его знает, блин. Син вольт, вольт вольт, воль, вол, вол, волт вой, вой. никого нет, надо идти. Там мы были, тут мы тоже были. Там не были. Блять, пусто, нахуй. А вот тут что-то есть уже походу. Привет, малыш. Вон. игрушки дрю о нашел одну наконец -то. джоу и дрюм я знаю сколько для тебя важно это сьюзи алиса тоже много значит для меня все мои персонажи важны они часть нас первые персонажи Ой, да. Так, я нашел, где эту хуйню подбирать? О, Сейчас главное запомнить, подбежать. Ебать, нихуя непонятно. Вот это круг, блядь. Долго он будет меня преследовать? Отстань, нахуй. Я могу взять палку, надеюсь. Ладно, какие трубы мне нужны. Тешка прямая и... Я понял. Все, кроме кристаллины. Ебать. Мне только этого не хватало. Он уходит? Он ушел вроде. пошли <говорит> тихо и вы... вы... нашли эти ума мы как-то тут вот кругаля давали не не здесь дальше значит Я надеюсь, он меня не увидит. Он походу оттуда идет. Да, блядь, там двое. Теперь съебываемся тихонько. По тихой грусти, блядь, бежим. А неплохо получилось. Скунь, Пошли вон оба. Демона Бенди нету. Осталась еще одна трубка. <музыка> Ладно, погнали по большому кругу. Угу. Пошел нахер, а они отстают от меня. А, не попал, и ты не попал долбоеб, сука. Ладно, попытка. Я демона Бенди боюсь больше, чем у этих долбоебов. Меня лично пугает тот факт, что мы появляемся из чернил. Что такое, долбоеб? Не смог попасть, да? Ай-ай-ай. Тихо. И что, вот так вот они медали вытянули? Ну, бля, я так долго искал эти кляксы, это просто забей. Ой, бля. Что, пошли? Последняя трубка. Искать подвал. Нихуя себе, это ж кто-то выломал, блять, этот сейф. long ago how did you get down here it pays to carry a rope you should try it look I know where we have to go but it's not gonna be pleasant the ink demon has something that we need I'm going after him you want go to his lair are you crazy that's death а Probably through окажется что чернильный демон это be Мы что, в начале игры вернулись? Опа! А вот и чернильная машина. Вау! Я никогда не видел это раньше. Я не вижу никакого места Ничего, чтобы строить рафт. Мы должны ждать Мы не можем. Мы не так как ты, Хенри. Если мы туда ну, а не And I don't even know what I'm doing here I don't even know why this is all happening to me you're here for a reason Henry there's always a reason Even when она мне нравится она красивая It's time Set us free They could have at least given me a weapon. Вот-вот, блядь. Ну, это логово демона, правильно? Зачем вообще было создавать эту ебаную машину чернильную? Опа! А вот и трон. Я говорю вам, что черный демон — это этот дрю, блядь. up selling. When the next big thing came along, only the monsters remained. Shadows of the past. But you can save them, Henry. You can peel it all away. You see, there's only one thing Bindi has never known. He was there for his beginning, but he's never seen the, the end. end. То есть эти монстры, они снимались в мультиках, правильно? Что происходит? делать надо. Нихуя не понимаю. Блядь, это было опасно. Я так понял, мне надо ли все найти, да? Вот только сколько их. Блядь. Зацепил меня. Не успел к стене прижаться. это вот он шкодник конечно так там еще одна комната блять Я все правильно сделал. Так, моя возрождалка. Ну вот он Бенди, да? Окей, okay, а чего я и не сделал? Ебать. Ага, я понял, что делать? Блядь. Я не так быстро бегаю, блядь, член ты, блядь. Смоляной. Чернильные писюны. Надо, чтобы он колбы разбил. Иди сюда, на. Хорошо, еще одна есть. Оп, поклонился. Иди сюда, уеба, Дырявая. А, тихо, тихо, тихо, тихо. В другую сторону. Хорошо. Беги, блядь. Он меня вместе с полубой разбил. Так, что, уходим, получается? Нет, сынок. Чего, блядь? Кровать. Soon. I didn't expect you for another hour yet. Now you're just trying to impress me. But I know, I know. You have questions. You always do. The only important question is this. Who are we, Henry? I thought I knew who I was, but the success starved me. Nothing left but lines on a page. In the end, we followed two different roads of our own Это он про что сейчас? You a lovely family. Me a crooked empire. And my road burned. I let our creations become my life. The truth is, you were always so good at pushing, old friend pushing me to do the right thing. You should have pushed a little harder. Henry, come visit the old workshop. There's something I need to show you. All right, Joey, I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see. Да ладно, блядь. Ебать! Вот это концовка, блять, ты что? Я в экстазе. Это офиренно. Лука звали Томас Коннор. Бля, это красиво. Ребят, я жду. Дарк револ. Очень, очень сильно. Как только выходит, сразу берем его ты типа они семьей стали счастливы <звук> пизда блядь. офигеть Вы слышали да <свук> увидимся